Эй, like huh? got... hey, привет, друзья! Меня немножко не было, но я думаю, вы простите меня. Надеюсь, вы меня не потеряли. Думаю, сразу перейти к сути. Я хотел бы провести монолог на тему аниме, точнее, то, как отношение людей изменилось за это время. Я тот самый человек из легенд, который пережил хейт за просмотр аниме. Я видел, как люди хейтили друг друга за эти мимимишные глазоньки и необычную 2D рисовку. Но, тем не менее, это интересная тема для разговора. Давайте обратимся к 2013 году, когда аниме начало постепенно внедряться в нашу жизнь, когда вышла первое САУ, а я начал внедряться в общество. Каждый раз, когда я вспоминаю этот момент, у меня начинают пробегать мысли, мол... Ты серьезно или ты просто тупой? Нет, ну вот честно, когда аниме стало нормой, в какой момент люди решили переобуться и начать любить этих совершенно некрасивых, мил... ужасных персонажей? Вообще, я люблю только курсы до так что мне совершенно по***. И вообще я красавчик. Хейт в основном распространялся на внешность аниме. Рисовка, большие глаза, странные непонятные сцены. Спроси любого парня в то время, и он бы проключал во все горло, аниме для пи***. А сейчас люди, в основном дети, начинают идеализировать многих персонажей. И отношусь к этому не отрицательно, а наоборот положительно, мол, чувак. Ошибаться норм, самое главное принять себя таким, какой ты есть, и это главное. Хотя идеализация заходит до такой степени, что люди порой забывают, в каком мире мы живем. Мы не Ичига или Наруто, мы не сможем стать Хакаги или Великим снегами, просто стоя на... Стоя... Похуй. Мы не сможем просто как бы кем-то стать, просто а, отстаиваю свою точку зрения до самого конца. Вероятнее всего тебя просто разобьет ебало на меди и выпишет в чат какой-нибудь слабый нищий школьник. Все это огромный труд и желание саморазвиваться, где человек проходит много этапов, где между прочим есть вероятность депрессии. Если даже обратиться к главным героям некоторых аниме, то у них имеется огромный букет разных недостатков. Ничего, например, слишком прямолинейный и не мыслит здраво. В большей степени его подход к делу что-то типа разберусь по пути. Наруто слишком глуп, чтобы быть настоящим предводителем. Нельзя быть главным в стране, обладая только большой силой. Вот мой посыл. Необходимо годами завоевывать доверие народа и желание идти за таким лидером. Эрен, как ни странно, тоже имеет важные недостатки. Он желает только защитить свою семью и именно поэтому обрекает всех на страдания, даже близких для него людей. У меня нету посыла как-то оскорбить или задизморалить. Вас просто хочется сказать, что каждый человек поистине уникальный и подход у каждого разный. Мы должны действовать так, как считаем важным. Принимать реально важные решения и двигаться к своей цели, а не упираться как баран своими Рогами в одну мечту если слепо следовать ей. Мы то поколение первопроходцев, которое проходит по неизвестному пути. Мы не знаем, что будет дальше. Так что, если вы страдаете от одиночества, от бульнга, ребят, зачились, вы лучше в своем роде, потому что стадо отвергает вас. Оно не принимает индивидуальность. Просто эти желания стать богатыми и трудиться ради денег, признания, оно создаст для вас очень большие оковы и вместо этого просто делайте все для души. Например, я подозреваю, что этот ролик посмотрит мало людей вероятнее всего, у них останется отрицательное впечатление, потому человек говорит нелепую правду, в которую он верит. Но я-то как бы, все равно в нее верю. Да? Можно быть а если тот самый Булер смотрит этот ролик, то, чувак, проснись. Уже прошло то время, когда люди хейтят тебя за вкус. Задумайся в своем мнении, твое ли оно или навязано обществу. Может, стоит попробовать транслировать свои мысли? Насчет стандартных стереотипов, я их нашел. Это аниме — это детские мультики про девочек с большими глазами. Уже многие высказывались по этому поводу, и я выскажусь, пожалуй, тоже. Большие глаза — это просто стиль. Так проще передать эмоции персонажей, их стеснение и печаль. Да и вообще сейчас таких аниме очень мало, и подвергать сомнению этот стереотип, я думаю, стоит. Можно быть аниме разрушает психику. Тут стоит отметить, что оно не разрушает психику. Психику может разрушить какой-нибудь телеграм-канал наподобие топора. А тут просто жизненные ситуации, которые заставляют нас сопереживать персонажам. Аниме — это девчачье увлечение. А Девчачье? <с> да вы, наверное, шутите. Если оно такое есть, то я самая главная девочка среди всех, которые смотрят. Порой я могу, наблюдать за ситуациями просто плакать или рыдать, как с***, либо сидеть с каменным е***. Ребят, очнитесь, это такой вид анимации, есть разные подкатегории, но, типа, серьезно, Не нужно быть таким тупым, чтобы это понимать аниме сериалы, которые заставляют людей забывать о своей личной жизни и носить розовые очки. Тут уже зависит от человека и его чувств. Он может поистине полюбить это аниме вселенную, но никак не забывать о реальности. Естественно, он будет фантазировать, но точно не забьет на жизнь. А наоборот привнесет в фандомы что-то интересное начиная начинает докиматуры. Это если что сосиска из одеяла, которую обычно все обнимают в кровати. Заканчивая играми и анимациями. Сколько было разных примеров, когда просто любители аниме создавали что-то новое и интересное. Вся Всякие визуальные новеллы, не знаю, анимации, та же самая анимация про Гуру, Кулку, -ку, вот эту девку-акулку Да <smack> <smack> <s headlines> Аниме лишь развлечение, которое отнимает время и не приносит никакой пользы. Так и чем лучше просто сидеть и смотреть сериал на Netflix или ролики на Ютьюбе, типа, что вы получите? Если вы смотрите какой-то полезный контент, он вам принесет опыт. Любая ситуация, отображенная в аниме, скажет хотя бы косвенно, как нужно, или можно вести себя в подобной ситуации. Но я молчу про всякие фантазиики и фантастику. Ребят, не бегите прыгать под машиной, пожалуйста, ну как бы, серьезно. Все, что вы получите, это просто как бы свидетельство о смерти Осуждаю. От стереотипов отойдем, давайте порассуждаем на тему Почему аниме подвергалось хейту, а сейчас вырывается в топ И почему аниме так много людей заражает, как вирус Люди просто начали форсить эту тему делать мемы, нарезки, показывать, что ничего плохого нет в этих 2D-мордахах, что вы точно не сможете равнодушно смотреть на взаимодействие главных героев со злодеем. Так еще и многие из ютаберов открыто заявляют свои позиции относительно аниме. Например, есть такой ютубер, Даня Кэшин, который написал песню. Я смотрю аниме, я очень крутой, мама, смотри, я как Наруто. Да. Но тем не менее, все эти ютуберы, блогеры, они открыто заявляют о своих позициях, транслируют аудитории свои мысли, говорят, что аниме это на самом деле неплохо. Я как понимаю, время прошло, многие люди, которые раньше хотели аниме, сейчас его смотрят, но все равно остаются такие тупые бараны, которые не хотят двигаться никуда и вообще ненавидят аниме просто потому что, потому что привыкли и все как бы... Они не хотят попробовать что-то новое, не хотят посмотреть, не хотят открыть для себя новый мир. Я вот лично посмотрел первое аниме в 2013 году, не считая фильмов Хаяо Медзаки. Тем не менее, для меня открылись такие границы. Я начал просто представлять себя на месте главного героя, придумывать истории. Аниме вообще мне привило любовь к музыке, особенно к саундтрекам из каких-нибудь там фэнтезик. Это вообще здорово. И сейчас я пишу музыку, я создаю что-то новое, я привношу что-то новое в мир. И посыл моего ролика таков, типа, ребят, давайте будем не просто жрать, там, потреблять контент, но и что-то привносить от себя. Давайте подведем итог. Лучше есть бутерброды с хлебом и колбасой, нежели чем просто с колбасой. Добавлять порошок при стирке и быть недовольным на глупый социум, не желающий что-то менять в своей жизни. Пум-пум. Всем пока.